Что-то последнее время, ребят, меня подзатянуло в этот выживач, прям никак не могу оторваться. Да, а многие, наверное, кто давно следит за моим контентом, в курсе, что, братишка, Скрэч очень уязвимое лицо в плане выживалок, поэтому, ребятки, меня, если честно конкретно засосала и в ближайшее время видосов будет немало еще по поводу гринхела ну что ж ребятки я рассусоливаю давайте продолжаем наш с вами а, выживание в прошлый раз после первого вступительного до да, момента да где мы там бежали от индейцев мы оказались возле вот этого вот а, озера сейчас я вам продемонстрирую да где мы оказались я тут уже немножечко подразвился да вот у этого мы озеро оказались и я решил здесь же прям не раздумывая да недалеко от этого озера по свою первую э, хижину давайте покажу вам да тут я поставил уже пару грядочек э, на них я выращиваю всякие разные ништячки тут у меня растет какой-то э, неизвестный э, неизвестные какие-то растения короче я нашел неизвестные корешки э, из которых я думаю что вырастет что-нибудь стоящее но не будем как говорится э, слишком э, возлагать на это все надежда ну что вырастет то вырастет то и будем как говорится пожинать так, ну пойдем, покажу свою палаточку, да, ты уже видел сейчас при вступлении, а, моя палаточка находится вот в таком вот а, месте, я нашел тут небольшую пещерку, да, чуть повыше, вот она здесь находится, чем хороша пещера, то что здесь как всегда горит костер, а его дождем не мочит, ну и поставил себе вот такой вот навесик для сохранение для отдыха напоминаю друзья что здесь лучше на сырой земле не спать да здесь можно правда что поспать на земле просто нажать вот сюда вот на эту кнопочку да в круговом меню и вы можете лечь прям таким там где вам заблагорассудится но лучше этого не делать потому что если вы проспите хоть немножечко то с большим шансом на вас наползут черви да вам под кожу залезут черви будут там шевелиться будут ныть будет у вас все болеть после этого и поэтому не советую, ребятки, спать на голой земле, лучше соорудите себе какой-нибудь спальник а, или же какую-нибудь, не знаю, кроваточку или же шалаш, как у меня. Так, постепенно, ребят, по прохождению нам здесь поступают всякие подсказочки, вот здесь у меня сейчас появилось что-то новое. Мне рассказывают про пиявок, то, что, как их лечить Да, вообще, ребятки, чаще, из, когда вы играете в Гринхелл, в выживалочку Чаще пользуйтесь вашим, значит, дневником, записной книжкой Здесь много чего интересного можно найти И не нужны никакие гайды, чтобы, допустим, познать азы базового выживания Вот, ребят, пожалуйста, от пиявок у нас эффекты Они у нас вызывают раздражение, ухудшение здравомыслия Ну, известный метод лечения, мы знаем Их нужно просто-напросто отрывать от своего тела Пора тут у нас бессонница и вообще много-много всяких негативных эффектов. Я уже успел насобирал, да, с начала э, выживания. Ну что ж, тут у нас что такое появилось, давайте посмотрим. Какая-то новая тоже вкладочка. Подставка под бревна у нас появилась. Так, ну что ж, друзья, да, давайте как бы, как -бы зададим себе какую-нибудь определенную цель. Нам нужно немножко пожить здесь, потом будем потихонечку перебираться в мое новое место. Я тут недалеко отстроился. Но для начала давайте а, Скушаем ну, вот это вот замечательное блюдо Которое я недавно приготовил Да, ребятки, я научился готовить на костре Нормальную пищу а, при, После употребления которой мы восполняем Не только углеводы, да а, Но также и водичку И энергию Это очень, очень, а, это гораздо, ребят, лучше, чем просто а, Пить водичку Из наших с вами а, пустых чашечек Да, ребятки, некоторым азам я уже обучился Я уже понял, что из кокосов Можно сделать много чего полезного, например вот такие вот кокосовые миски мы сейчас делаем да? а, Несколько из них я поставил на улице Вот тут у меня они стоят Надо бы, наверное, факелом подсветить Кстати, ребятки, да, следующая тема Давай-ка я сделаю сейчас факел да? С помощью него можно будет освещать Вот эти вот темные участки а Факел делается тоже достаточно просто а, Сейчас попробую вспомнить Так, а, палка нужна И, наверное, веревка Слабый факел, да, друзья, все верно И как раз таки я сейчас а, с помощью этого факела И покажу, что у меня там за а, место такое Так, чтобы поджечь факел, нужно просто-напросто подойти к костру Но здесь, ребят, есть самая такая, знаете, а, загадочная фишка Как только вы начинаете оперировать с огнем Даже, ребят, на обычном уровне сложности это замечается Как только вы начинаете делать какие-то действия Либо разжигать огонь Либо вот, например, как я сейчас достал факел Да, и хотел его поджечь поджечь тут сразу же начинается дождь, друзья. Это просто закон подлости, я уже очень много замечал и на стримах, и здесь вот в выживании постоянно, ребятки, дождь будет вам мешать, поэтому, а дождь, ребятки, тушит огонь здесь, да, есть некоторые, как говорится, логические некоторые моменты, да, более реалистичный Дождь тушит огонь, поэтому есть смысл прятать всегда огонь, вот в таких вот, как минимум, пещерках. Еще можно огонь, ребятки, разместить под каким-нибудь навесом, я это, кстати, продемонстрировал на Своих стримах, кому, ребятки, интересно Можете зайти и а, посмотреть Так, ну что ж, тут я, ребятки, поставил Немножечко, не, немножечко различных Подставочек, тут у меня подставка под Короткие палки, сюда я, значит, складирую Коротенькие палочки, вот вы видите Как они тут помещаются, здесь у нас Подставка под обычные палочки Тоже здесь я а, все складирую, но все-таки Ребятки, это выгодно тем, что не на себе же Таскать, правильно, а когда мы а, Приходим и уходим несколько раз а, Туда-то обратно, лучше, конечно же Чтобы у нас ресурсы здесь а, складировались неж нежели мы их просто так таскали а, всегда с собой. Что-то нас стемнело. Давай-ка посмотрим, сколько у нас времени. 2 часа 40 минут. Давай-ка мы с тобой поспим сейчас до утра, да? Я думаю, сон нам а, не повредит старайся, старайся, друг мой, спать почаще, да, в этой игре Ну или вовремя, потому что здесь есть такая фишка, как бессонница И если ты вдруг а, где-то слишком долго прошляешься, да, а, забудешь, что такое сон а, То к тебе придет бессонница, которая вызовет ряд определенных недугов Поэтому лучше отдыхай вовремя То есть день прошел, да, день прожил а, Ночью постарайся отдохнуть как следует Хотя бы 4 часика нужно тебе а, спать, чтобы нормально выдохнуть Восстанавливать а, свой, как говорится, функционал. Ну и не забывай, вокруг а, шарится. Под ногами валяется много чего интересного. Вот у меня здесь камушек образовался, вроде бы его здесь раньше а, не было. Выгодно жить возле гор. А, здесь у нас есть такой ресурс, как а, камушки. Но также, ребятки, выгоднее всего жить, конечно же, возле а, воды вода хороша тем, что из нее можно э, делать глину. Но до этого мы попозже, друзья, доберемся. Да-да-да. Давайте еще покажу, что у меня здесь имеется. Так, это у нас, значит, склад под обычные э, палочки. И тут у нас склад под палочки, которые у нас идут э, длинные. Я думаю, больше мы здесь делать ничего не будем, да. А сегодня сразу же постараемся э, переместиться в следующее свое э, убежище. При этом я, наверное, предпочту все-таки забрать отсюда пару мисочек. Ну, хотя зачем? Я думаю, что мы, э, когда прибудем в Новое место мы там найдем кокосы. Ну все, ребят, выдвигаемся, не будем здесь слишком долго находиться. Я, в принципе, здоров, я, в принципе, заряжен и готов. Так, сейчас только водички немножечко попью. Кокос у меня, смотрите, кокосовый бедон у меня практически полностью наполнен водой. 30-40 пунктов в нем воды есть. Кстати, вот такой, ребятки, кокосовый бедон тоже делается из кокоса. Очень полезная штука. Полезна она тем, что здесь можно переносить с собой 40 пунктов водички. Да, водичка у нас неотъемлемый ресурс для Нашей жизнедеятельности с вами Так, ну что ж, друзья, давайте проходим дальше В этом, ребят, зеленом аду Нужно быть внимательным и осторожным Опасность будет тебя подстерегать Практически на каждом а, углу Ну что я тебе рассказываю Сейчас сам ты все увидишь так пойдем я тут примерно набросал следующее место для своей будущей а, мини-базы но хотя у меня опять таки размышления по поводу нового места для своей а, базы и думаю что я неправильно выбрал надо ребятки селиться стараться возле а, воды так ну что пошли пошли уже изучать дальше этот зеленый мир это значит зеленый ад Вот, ребят, второе мое место Я обосновался вот здесь вот Возле вот этих вот зарослей В этих зарослях очень много Часто часто очень много попадается Различных змей и пауков Я уже не раз на них натыкался Как можно определить, друзья Рядом с вами змею или же Какого-нибудь паука Очень просто, по характерному Звуку, такому шуршащему Поэтому не старайтесь, не передвигайтесь Слишком быстро, особенно если вы играете на уровнях сложности посложнее, чем обычный Нужно все делать а, тихонечко, нерасторопно так, И тогда у вас все а, получится Так-то вообще-то я уже могу сделать себе лук Насколько я помню, у меня недавно открылся рецепт. Давай-ка глянем. Вот сюда, вот, вот в этой вкладочке мы можем найти все полезные рецепты. Здесь у меня и кокосовый бидончик, да, и веревочки, и повязочки, ручная дрелька. Также недавно у меня открылся рецепт обычного топора. Факел мы уже давно знаем. Каменное копье. И лук, конечно же, появился у нас. Давайте попробуем, сделаем лук. Длинная палка или... А, и веревка. Хм, вообще просто делается у нас а, лук. Давайте срубим тогда вот эту вот палочку. Топор тоже у меня на подходе, сейчас этот мы сломаем, наверное Хватит мне, нет, хватило, да, друзья, отлично Этот топорик мы ломаем, и, наверное, да, две палочки у нас получается Смотрите, ребятки, как нужно а, можно здесь взаимодействовать с помощью а, крафта Можно просто-напросто вызвать меню крафта и вот таким вот образом перетянуть палку, лежащую на земле И для лука нам потребуется еще и веревочка, тадам, друзья, готово Давайте сделаем свой первый лук, но, наверное, он у нас не поместится в инвентарь, потому что у нас слишком... А, у нас все место здесь за, уже захламлено. Есть и топор, есть и ножик. А, кстати, ножик можно вот сюда переместить. Да, каменные ножи можно хранить вот в этом слоте. Да, для лука у нас место, конечно же, найдется. Та-дам, друзья! После того, как мы открываем лук, у нас сразу же появляется возможность сделать новую ловушку самострел. Но я тестировал ее на стримах, эту ловушку самострел. Как-то она себя странно очень показывает. Она в основном работает только на прямоходящих. На прямоходящих, то есть на таких, как я. То есть на людей, на индейцев, скорее всего, да-да-да, но ни в коем случае на животных она не действует, потому что стреляет не туда, куда надо, поэтому ее эффективность под большим вопросом. Так, ну что ж, делаем дальше, нам теперь нужны стрелы, если есть лук, значит нужно обязательно сделать к нему стрелы. Так, пойдемте, походим. Да, ребят, внимательней будьте, да, смотрите под ноги. Под ногами очень много интересного можно найти порой в траве. Ну, конечно же, и не очень интересного типа змей, да, ядовитых пауков. Но будьте внимательны, и тогда будет все нормально. Так, ну что ж, давай попробуем. Мы уже сейчас сделаем стрел себе. Стрелы делаются тоже. Ох, нифига себе, сколько у меня перьев. Ну, зачем я с собой вот эту штуку таскаю? Я не знаю, ребятки, что можно делать из чешуйки Аравамы? Подскажите, пожалуйста, мне в комментариях, я вообще без понятия, я их просто-напросто выкидываю последнее время Я еще не очень хорошо, ребятки, развит и подкован в этой игрушечке Поэтому сме смелее пишите, ребятки, мне подсказочки, да, в комментариях Обязательно все посмотрю Не постараюсь, конечно же, воспользоваться в следующих видосах вашими советами Так, Ну что ж, делаем стрелы, да, я просто вангую, что они делаются именно так То есть палка и два а, пера, тадам, есть такое дело так, главное сейчас как-то их расположить аккуратненько, чтобы они у нас занимали поменьше места. Вот таким вот образом. Давайте сделаем еще э, стрелу. Надеюсь, эти стрелы можно будет вытаскивать из наших врагов убитых. Я надеюсь, что... Э, да, но если честно, мне стрелами очень даже понравилось орудовать. Они очень хорошо наносят урон, особенно если ими попадать э, в голову твоему противнику. Уже не раз такое бывало, что я каких-то таких уже более толстых существ, даже животных выносил практически с одной э, стрелы, но нужно, ребятки, обязательно попадание э, в голову. Что у меня осталось? Одно перо. Ну, из одного пера уже не сделаешь стрелу, на стрелу нужно как минимум... Два пера. Так, ну что, палочку мы, наверное, возьмем с собой. Так, а вот эти мелкие, что у нас остались? Давайте все, ребят, забираем, стараемся. Выживание здесь очень, ребятки, комплексное. Тут нужно просто-напросто очень-очень э, тщательно э, просматривать территорию. Вот, например, здесь сейчас, да, если бы я пробежал быстренько, я бы не заметил вот эти орешки. А эти орешки у нас восстанавливают, что вы думаете? Что у нас такое зелененькое? Давайте-ка посмотрим, ребятки, не бойтесь обращаться к своему справочнику. Зелененькое, это у нас, ребятки, макроэлемент, такой как а, жир. Это, ребятки, жиры, да, и они нам пригодятся а, в наших с тобой путешествиях, чтобы наш игрок а, раньше времени не помер, да-да-да. Давай попробуем с тобой эти самые орешки. Вот эти, кстати, орешки можно и посадить, так съесть, посадить можно в грядочку их. И мы получаем некоторое количество жиров. И вот эти, ребятки, тоже. Грибы вообще не стесняйтесь, не бойтесь их есть. Потому что большинство грибов в основном полезны. Вот, например, как желтенькие, вы видите. Они дают нам энергию и они дают нам углеводы. Вот эти вот особые грибочки, такие, знаете, похожие на лисички, они еще и убирают паразитов. Поэтому их не старайтесь есть слишком быстро. Оставьте их до лучших или до худших, я бы сказал, времен, времен когда у вас заведутся какие-нибудь паразиты в желудке Да, болезни здесь, конечно же, подхватывать можно очень много Вот, пожалуйста, ребятки, о чем я говорил Вроде бы мелкая такая фиговина Да, видите, паучок ползет спереди И он ползет прямиком к нам он знает, что ему хочется нас цапнуть. Он нас заметил. Чтобы, ребятки, не быть укушенным, слушайте, ребятки. Вокруг вас живая природа. Нужно прислушиваться к ней. И когда вы слышите вот эти странные звуки, слышите, да, странные звуки, значит, к вам движется паучок. Еще, ребятки, такой же звук будет сопровождаться тогда, когда вы будете приближаться к змее. То есть к ядовитым существам, когда вы подходите, нас игра информирует. Ну что ж, ребятки, просто ударом копья... Можно вырубить этого парня. Только слишком близко не подходи. Блин, в этом месте очень часто спавнятся пауки. Смотрите, у меня уже здесь один а, просроченный а, лежит паук. Я уже одного здесь убивал. И вот, пожалуйста, второй подполз. У них тут просто гнездо какое-то рядом где-то, да? Они постоянно сюда... Выползает так, ну что, идем, ребятки, к нашей хижине Вот тут у нас а, следующее место Ну, я бы сказал, это просто перевалочный пункт небольшой, да Здесь построил палаточку, чтобы просто можно было как-то немножечко а, затариться травкой да. На этих лугах растет очень много полезной травки с желтыми листочками Это, ребят, из этой травы мы делаем повязочки Я тут, кстати, где-то ставил ловушки, во! Давай посмотрим, что у нас здесь такое тоже бразильский странствующий паук. Это не совсем, ребятки, то, что я бы хотел а, увидеть. Потому что этого парня и даже в, в, даже в еду, друзья, нельзя ни в коем случае помещать. Потому что он ядовитый, зараза. Здесь где-то еще... Ага, здесь тоже, ребятки, попался паук. Да, они даже, ребят, при смерти, когда находятся эти пауки, они издают вот эти странные ядовитые а, звуки. Ну что ж, ставим ловушки обратно. Вообще-то я ставил эти ловушки на мышей, чтобы у нас здесь мышки в них попадались. Но мышки у нас... В них попадаться не хотят. Тихо, я кого-то слышу. Я слышу какую-то зверушку. Неужели это то, что я думаю? Мне нужно мясо. О, это уже поинтересней. А ну иди сюда, мелкий. Иди сюда, мелкий паразит. Это, у ребятки, у нас броненосец. Трехпоясный броненосец, которого можно вскрыть только тогда, когда у вас будет в инвентаре ножичек. Просто так открыть его... Не получится. Попался, родной! Попался! Ну что ж, ребятки, в джунглях выживает сильнейший, а, а нам нужно постоянно питаться. А, мясо броненосца нам, конечно же, очень сильно пригодится. Да, хоть и один кусочек, но этого, ребятки, нам хватит, чтобы восполнить себе запасы. Так, ну что ж, смотрим, ребятки. Нам нужно сейчас добыть кокосиков немножечко. А кокосы нам нужны. Чем больше у вас везде будет кокосов, да, тем а, вы можете свой маршрут выстраивать более а, гибким образом. Так, вот в этих кустах Достаточно часто тусуются аборигены, когда я здесь мимо прохожу. Вот прошлый день здесь были аборигены, а сегодня же они ушли. Вот на этом пригорке они тусовались. Мои кокосы здесь тырили, да? Я тут, значит, кокосы караулю, они здесь караулит меня в кустах. Караулили, точнее, вчера, но сегодня они ушли. Давайте как следует здесь осмотримся. Так, я слышу звуки. Опа, еще кто-то. Это кто такой? Это кто такой, ребят? При охоте а цельтесь, старайтесь в голову. Если вы хотите, чтобы точно а, ваша добыча откинула копыта, или же лапки, или что там у нее, я не знаю, на чем она. Вот он, вот она, вот она, ребятки, наша добыча. Цельтесь, старайтесь в голову. Блин, промазала! Бывает и такое, конечно же, копье можно взять, если что. Не бойтесь, если вы промазали. Собирайте улиток, все в хозяйстве сгодится. Так, ага, мы грязные. Мы, ребятки, грязные. После разделывания животных желательно сразу же принимать а, в ванну. Сейчас посмотрим, ребятки, что нам дает грязь. Грязь тоже, ребятки, ничего хорошего. А, давай посмотрим. Так, где-то где квакает опасная лягушка. Отойдем. Возле речек, ребят, опасно находиться, потому что здесь шастают опасные лягушки. Тихо. А, это та же самая, та же самая зверюга меня тут пугает. Так, давай я тебе покажу, что у нас делает грязь Секундочку, где-то у меня тут была грязь Вот здесь, скорее всего, она в недугах находится Сейчас я тебе покажу, что делает грязь Грязь, это, ребятки, такая штуковина, которая увеличит шанс заражения раны Во время еды грязные руки увеличивают шанс заражения паразитами То есть, если вы будете есть грязными руками нормальную пищу То вы заразитесь паразитами Нужно чаще мыться Известный метод лечения, просто нужно помыться О, нашел что-то вкусненькое вот это я, наверное, сейчас возьму. Так, вон она находит это гадина. Точнее, не гадина, а наш с вами сочный обед. Это что такое за плоды я взял? Давай посмотрим. Ага, неизвестный плод. Он так и называется. Неизвестный плод восстанавливает углеводы и воду. Так, пойдем-ка еще раз поохотимся. Я уже хочу сегодня... Вон, ребят, лягушки вот эти вот странные. К ним лучше не приближаться. Они вроде мелкие, но кусаются они больно. Не дай бог она сейчас сюда приближ... приблизится ко мне. Я не знаю, я ее камнем перешибу. Так... Куда ушла эта зверюга? Я не понял. Ага, вон он, смотрите, тусуется на, наверху. Давай-ка подойдем поближе к ней. Ничего здесь опасности никаких нет. Вот, она сейчас сама к нам, к нам спустится. Так, надо, главное, прицелиться. Точный выстрел в голову поможет убить это существо с одного удара. Давай, оба. Есть такое дело. Вот, ребятки, то, о чем я вам и говорил. Нужно целиться в голову. Если бы я в голову не попал, там, кстати, две еще таких бегает, то тогда нам пришлось бы побегать за ней, за этой. Это капибара, друзья. Это капибара, ее мясо. Очень питательно, да, и его достаточно много получается, поэтому охоться, учи, учись охотиться в Гринхеле. это тебе поможет спасти твою а, шкуру. Кости, ой-ой-ой, похоже я перегружен, да, друзья, я перегружен, чтобы мне сделать такого. Ой-ой-ой-ой, иди отсюда, смотрите, что творится, а, на меня напали, напали, ребятки, на меня, я не думал, что она так рано нападет. Ну-ка, на, держи, царапается, раз такая, ну-ка, держи, а ну иди отсюда, иди отсюда, наглая ты тварь. Ох ты ж, мои друзья! Бывает же такое! Вот эта кошка вообще не дает мне просто покою. Она постоянно приходит. И постоянно решает меня, да, который раз я уже погибаю от ее мерзких лап. Да, друзья, бывает здесь такое, это Green все-таки. Не надейтесь, что будет легкая прогулка, вот такие опасности будут вас постоянно а, подстерегать. Ну а нам, ребятки, ничего не остается, кроме как загрузиться и начать все заново. Итак, зайдя повторно, я решил сделать во втором моем убежище тоже небольшую... А кроваточку, в которой можно будет отдохнуть Ну и давай с тобой сделаем это прямо здесь И прямо сейчас Чтобы, ребят, найти кроваточку Она находится вот в этой вкладочке Переходим в начало Здесь у нас где-то была постель из банановых листьев, думаю подойдет, у нас тут как раз банановые деревья растут в большом количестве и куда же мы ее сейчас разместим надеюсь нам дадут здесь ее поставить в нашем с вами домике, вот почти что то, что нужно, так, давай-ка ставься уже, вот так вот, давайте-ка найдем немножечко банановых листочков и сделаем эту кроваточку вот эта пальма для этого идеально подойдет, блин, сейчас ломается мой топорик, ну и хрен бы с ним, сделаем новый, да, на крафт топора слишком много ресурсов не нужно так, вот они, банановые же это листья, правильно? Лист бананового дерева. Замечательно! Что-то нам там добавилось в рецептах после того, как я начал собирать эти самые а, листочки. Сейчас посмотрим. Так, давайте-ка уже сделаем, замутим. Нам надо как-то переночевать эту ночь. Блин, 3 часа 58 минут, уже утро. Уже можно не ночевать, так сказать, да, потому что уже утро. Так, почему у нас не лезут... А, это сухой лист. Сухие листы у нас не берутся так быстро. Нам нужно как-то с ними отдельно взаимодействовать. Сухие листы у нас превращаются сразу же автоматически в специальный, как говорится, ресурс для розжига. Так, добавляем еще листочков. Мне потребуется еще дерево срубить бананов, потому что мне не хватает на мою кроваточку. Вообще, ребят, да, я как уже говорил, надо стараться спать несколько хотя бы часиков. Так, топор сломал, да как так-то, а? Ну давай попробуем ножичком тогда. Топорик, друзья, сломал. Так, можно же сделать сразу же по-быстренькому. Да, чтобы сделать топор, нужны камни а, и нужна палка. Да, топор это изи, особенно если это самый обычный топор. Блин, надо было сделать топор сразу же получше, у меня уже был рецепт и у меня были камни. Ну ладно, пока что поработаем мы со стандартным, с базовым топориком. Да-да-да, раз уж мы сейчас затупили. Давай, рубись, рубись уже, пальмочка. Пальмочка. Точнее, бананчик, банановые листья, друзья. Еще, ребят, такой момент или подсказочка, да, чтобы вы знали, для увеличения вашего скилла размера вашего скилла не старайтесь не срубайте вот эти вот эти вот пеньки которые остаются после деревьев это будет хорошо тем что вы потом при, придя сюда обратно сможете спокойненько на этом же месте срубить еще какое-нибудь количество нужного вам ресурса. так ну что ж у нас постелька с вами готова давайте все-таки немножечко отдохнем хоть уже и утро но все равно друзья старайтесь отдыхайте потому что бессонница иначе задолбает вас так все сейчас проспимся и в дело годимся так слишком долго давай не спи Ох, ничего себе мы поспать, а. Уже давно солнце встало. Ты что, блин, спишь до обеда? До обеда реально проспали. Смотрите, сколько времени. Почти что до обеда. Ну ладно, это считается а, нормой. Так, ну что ж, друзья, главное нам теперь не попасть в лапы этой дикой кошки. Или, по крайней мере, как-то от нее защититься. Я слышал, что здесь можно сделать... Какую-никакую, но броню. Давайте-ка на эту, на эту тему мы сейчас как следует и поразмыслим. Так, секундочку. Не забывайте, ребят, осматривать свое тело. Как только... Ой -ой, ой ой ой ой вот это жуть. Смотрите, сколько пиявок на руке. Как только у вас появляется вот здесь в левом нижнем углу экрана вот эта вот алупа, значит, значит, на вашем теле какая-то зараза поселилась. Типа вот этих вот мерзких пиявок, которые ухудшают наше общее состояние. Да, ребят, старайтесь... Под... Оха, пугайка. Попугайка, попугайка, сейчас мы тебя разделаем. Да, попугай это хороший источник а, перьев. Из них несколько перышек получается добыть. А конкретно с одного попугая аж целых шесть штук их падает. Ну и еще, друзья, это, конечно же, сочное а, мясцо. Так, ну что, поехали дальше. Это что такое здесь за цветочек, его нельзя собрать. Так, нам нужны будут лианы. Вообще, ребята, в обустройстве своего лагеря здесь все пригодится. Старайтесь собирать и, а, все, что вы видите и считаете нужным да, на своем пути. Вам точно пригодится обязательно что-нибудь в процессе. Так, отличненько. Еще сделаем, значит, стрелочек. Итак, отправляемся снова на поиски бананов. В прошлый раз мне не повезло. И я наткнулся на дикую кошку, которая меня просто разорвала. В этот же раз сначала я бы, наверное, сделал какую-нибудь себе броньку, из чего только ее можно здесь сделать, друзья, прям ума не приложу. Блин, капец, одни пауки здесь попадаются. Я думал, здесь мышки будут попадаться, а здесь просто пауков мерено немерено. Мне кажется, надо было ловушки ставить в другом месте где-нибудь. Так, ну что, пойдем мы с тобой по Из чего можно сделать у нас. Э, из чего можно сделать э, у нас какую-нибудь броню. Давай попробуем из листьев. Да, я как-то на стримчанском делал броню, и я делал ее именно из листков бананового дерева. Можно ли мне сейчас это сделать? Сейчас мы и убедимся. Так, и веревочка, по-моему, нужна. Так, одна веревочка. Да, друзья, броня из листьев готовится. Да, мне необходима просто броня, потому что, ну, вы сами, ребята, видели, как же здесь опасно, давай сразу же, броня одевается легко и просто, перетаскивайте из вашего сундучка, из вашего рюкзачка прямо, вот, например, на руку, и у вас рука забронирована, так, давай-ка, давай-ка сделаем еще, мне нужно все части тела таким же образом забронировать, иначе просто-напросто, ну, вступать в схватку с пантерой, или кто там у нас была, или, же, или гепард, или кто у нас, ребят, по-моему, гепард был, да, у нас, пятнистый такой, Вступать в схватку с голыми руками Да с такими хищниками, как у нас гепард а, Вообще не вариант А, это ягуар был, точняк Это был даже ягуар Ой-ой-ой-ой, друзья, вот оно Вот оно, о чем я вам говорил Вот она, змея, мы попались только что на змею Ребят, будьте осторожны Все, у нас с вами отравленная рана И нам нужно сейчас срочно ее осмотреть Давай-ка смотрим Смотрим вот сюда, как хорошо Так, снимаем, ребят, броню Меня укусили куда-то в ногу, по-моему Какую-то ногу вправую, что ли, куснули меня? Да, ребятки, вот он, укус змеи. Надо срочно обработать, у нас здоровье быстренько а, снижается. Открываем рюкзачок. У меня, по-моему, где-то было с бананами. С табаком, друзья, нам нужна повязочка. Вот она. Пожалуйста, перематываем ногу для того, чтобы уменьшить эффект от яда. Да-да-да, табак у нас вытягивает яд. Ах ты ж зараза такая, ребят, змеи, не бойтесь а, убивать. То есть они, по, по сути, не двигаются вообще, да, на одном месте стоят. Просто-напросто метнув в нее копье... Можно ее а, уничтожить. Все, ребятки, вы когда перевяжетесь, а, держитесь, старайтесь поближе к вашему а, лагерю. Потому что у вас очень сильно будет уменьшаться не только ваше здоровье, но и ваша выносливость. Да, да, да. Если вы где-нибудь бухнетесь, да, когда у вас упадет выносливость в лесу, а не, не на кроватке, вы еще нахватаете всякого разного, ребятки, букета всяких неприятностей. Поэтому старайтесь держаться поближе к к лагерю. Так, давай посмотрим сразу же, что можно делать еще при укусе э, ядом. Бессонница, грязь. Так, давай-ка назад мы отмотаем. Отравленная рана, друзья. Наш организм совсем справится с небольшой дозой яза. Для, противо... для противодействия большим дозам яда используйте повязку с растением, являющимся противоядием. Это я сделал. Для улучшения здравомыслия ешьте, э, ешьте продукты с натуральным успокоительным. Да, у нас еще и здравомыслие немножечко подорвано. Блин, жестко, конечно же, нас долбануло. И я даже не знаю, сейчас мы проживем или же нет, но я надеюсь, что проживем. Так, пойдем-ка мы сейчас с тобой тогда разведем костер, что я могу сделать, да, и пожарим уже чего-нибудь здесь а, интересного. Ага, все, осталась только температура. Кстати, я не посмотрел, что температура делает, давай посмотрим. Так, что у нас делает температура? Это у нас лихорадка, эффект постепенно снижает энергию и обезвоживает, временно ухудшая здравомыслие. Известный метод лечения, наш организм способен постепенно справиться с лихорадкой, для ускорения лечения используйте, используйтесь, а, используйте пасты из растений, снижающих лихорадку. Да, до этого, друзья, я еще не дошел, надо будет как-нибудь все-таки это дело изучить. Вы посмотрите, ребят, как же сильно у меня упали показатели мои после укуса э, змеи Вода просто на нуле, я просто вынужден сейчас, ребят, отступить в свой старый лагерь, э, чтобы восполнить водяные запасы Сейчас пойдем сходим туда-обратно, да? в свой маленький лагеречек. У меня там просто уже есть кокосики, да, кокосовые, значит, емкости с водой. Они уже, скорее всего, наполнены. И мне срочно необходимо восстановить запас воды. Пусть их здесь немножечко, да, но мы все-таки, да, немножечко восстановились. Да, восстановив свои показатели, наше здоровье медленно, но верно, начало ползти вверх. Чуть это такое? Кто это такой? Это кто здесь спрятался у нас в кустиках? А ну-ка иди сюда. Иди сюда, мелкий паразит, Смотрите, какой он шустрый, а. Это у нас какая-то ящерица была, походу, да? Какая-то, друзья, у нас тут ящерка постоянно шастает в нашем логове, вот в этом. Я все никак не могу ее поймать. Да-да-да, что-то ей здесь надо было определенно. Надо будет ловушку здесь поставить, мне кажется, да? И придя сюда, возможно, я когда-нибудь увижу здесь ее трупчанский. Так, давай-ка мы здесь сейчас ловушечку замутим. Так, хорош. Наш персонаж очень сильно хочет пить. Но я пока что решил сделать здесь ловушечку. Давай-ка мы сделаем здесь ловушечку, да? Вот сюда вот прям забегает наш этот э, гость, так его назовем. Вот прям через этот проход. И раз уж так пошло, давай-ка мы сейчас прям здесь замутим ловушечку. Да-да-да. Так, как же у нас делается ловушечка? Давай-ка зайдем. Обычную вот такую вот камень. Ну, я надеюсь, э, этой ловушки будет достаточно. Ну, хотя даже не уверен совсем. Давай вот сюда вот ее поставим. Да-да-да, раз уж этот гость приходит постоянно, я предпочитаю все-таки увидеть его под этой ловушечкой Кто-нибудь да все равно у нас попадется Та-дам, готово Мы слабеем, друзья, мы слабеем У нас еще и лихорадка до сих пор продолжается Блин, что делать, а? Надо побольше пить воды Воды у нас, так, кокосовая миска пустая Давай-ка мы ее заберем сейчас эту кокосовую мисочку, что, ребят, можно сделать? И поставим ее где-нибудь вот здесь все-таки. Вообще, ребят, я, наверное, все кокосовые миски отсюда заберу. Да-да-да, когда мы сюда придем, в этот лагерь, тогда пускай одна хотя бы останется. А заберу я для того, чтобы можно было их как-то использовать. О, вот эта ящерица, а ну иди сюда! Как же тебя догнать-то, а? Тем более, я, ребят, очень сейчас сильно обезвожен, у меня а, просто-напросто отваливаются ноги после этого укуса. И я далеко, скорее всего, не убегу Мне бы дойти до той моей хижины, до новой И там немножечко поспать Вы смотрите, как меня сильно измотал этот укус У меня практически до сих пор исчезает моя выносливость Вы посмотрите, я буквально валюсь уже с ног Очень нужно быть внимательными осторожными С этим, с этим, с этим зверьем, который здесь шастает Блин, один раз просто не заметил и все, на тебе, приплыли Так, ну что, наверное, сейчас поспим тогда Давай отдохнем Я надеюсь, все-таки я не подохну, пока я сплю и восстановим свою энергию. Так, пошло-пошло-пошло. Все, ребятки, у нас жар лихорадки прошел. Постараемся по максимуму. Ой-ой-ой, наш герой очень сильно хочет пить. Наш герой очень сильно обезвожен. Я здесь сейчас поставлю несколько вот этих вот пустых мисок. Ну, ребятки, что есть, то есть пока что. Да, давайте-ка здесь мы их поставим. Раз. Вот сюда вот два. Надеюсь, сейчас дождичек пойдет. Мы будем сейчас, ребятки, призывать его, разведя костерочек по-быстренькому. Ну иначе просто мы откинем здесь копыта, а мне этого не хочется, все-таки я в джунглях нахожусь, да, и у меня тут никакой медицинской помощи точно не будет, поэтому лучшая медицинская помощь это, конечно же, наш с вами руки и голова. Давайте-ка разведем сначала костерочек, да, чтобы восстановить здравомыслие, кстати, да, костерочек потихонечку восстанавливает здравомыслие, если вы рядышком с ним находитесь. Замечательно! Почему, ребят, я поставил его под навесом? Чтобы у нас дождик его не мочил, потому что если вы поставите на улице, вот здесь костер, у вас быстренько его зальет водой, и вы, собственно говоря, останетесь без ничего. Ну и давайте что-нибудь сейчас пожарим. У меня что-то было, да? Есть у нас, ребятки, мясо гремучей змеи. Давайте два куска зажарим. О, у меня с прошлого раза кусок остался мясо араваны, это рыбка у нас такая. Давай-ка съедим, отличненько энергию восстанавливают, протеинчики восстанавливают, но мне нужна, друзья, вода. Вот, ребят, тот самый закон, про который я вам и говорил, как только мы зажигаем огонь, сразу же идет дождь. Если ты, зритель, хочешь, чтобы пошел дождь, обязательно разведи костерчик, а еще лучше сделай факел и побегай с ним, знаешь, на шамань. То есть, когда ты бегаешь с факелом, у тебя обязательно дождик его потушит. Таков закон джунглей, да, то есть природа сама себя хочет защитить и будет всегда тушить, пытаться твои. Твой огонь. Поэтому твой огонь это, как знаешь, ритуал по вызову дождя. Хочешь дождя, разведи огонь, все легко и просто. И дождик тебе точно будет гарантирован. Так, ну что ж, давай-ка мы сейчас что-нибудь здесь замутим. У нас приготовилось мясо раз. У нас приготовилось еще одно мясо Я, наверное, сейчас отведаю водички из этой мисочки. И мы с тобой сделаем сейчас супчик какой-нибудь вкусный. Да, можно готовить легко и просто таким вот образом но не забывай подливать водички. Просто так ты сюда поместить какие-то ингредиенты не сможешь. Вот, например, беру я мясо э, свежее, гремучие змеи нельзя поместить. Как только я наливаю немножечко воды э, в этот вот э, в эту кокосовую миску, то тогда после этого можно уже сюда складировать какое-нибудь мясо. Но только не перепутай. Э, вот этот вот кокосовый бедон, клади вот в эту мисочку, наливай туда воды. А не вот сюда вот вот на эту точечку, которая находится сверху костра. Тем самым ты просто затушишь свой костер. Такой у меня уже один раз было, я уже таким образом э, немножечко ложал. Так ну что ж, давайте, ребят, выпьем немножечко супешника, и у нас водный баланс потихонечку восстанавливается. Не забываем пить вот из этих имкостей. И мы таким образом, друзья, постепенно восстановимся. Наше здоровье с вами поднимется, и мы будем дальше готовы к новым приключениям и к новым свершениям. Ну что ж, друзья, на сегодня пока что это все, э, все выживание, которое я могу вам предложить. Если зритель, ты хочешь, чтобы выживание по Гринхеллу было гораздо больше, то давай наберем на эту серию хотя бы 100 лайкосиков и братишка Скрэйч будет нон-стопом пилить серию прохождения сюжеточки в Гринхэле. Также жду твоего мнения, что ты думаешь по поводу Гринхелла, вот там вот в комментариях внизу, ребятки, переходите, комментируйте, мы с вами непременно предметно там пообщаемся. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея, еще обязательно.